Стоит ли быть программистом? Почему я ушел из программирования? Кстати, да, я про программистом быть. Там для начала нужно изучить программу насчет C. Раньше мы никогда не изучали, и это первый курс был самый сложный. Поэтому если вы хотите стать программистом, вы должны сначала в школе выучить это программирование. Если вы не учите это программирование, придется учиться в интернете роликов достаточно поэтому если хотите стать программистом возможно там, пройти пару курсов и все вы уже можете реально поступать куда-то и выучиться там только нужно изучить программу все плюс плюс начальную основные а потом уже после основных вы можете продвинутых вам конечно помогут там очень помогает про по продвинутым Можете, конечно, учиться как в США, так и в разных странах, немцы, где там Немеччина, да, именно немецкий язык там, в общем, именно там был создан Google, Google Chrome, вроде бы так, не, YouTube, когда, когда вы вот смотрите ролик, сколько вы браузер смотрите? Браузера смотрите Google. А с, с какой платформы YouTube? А YouTube придумал немецкий программист. Поэтому если вы хотите стать программистом, едьте в... в... Где-то немцы. Как там? Немецчину на русском. Вот непонятно, как рассказать. В общем, немецчину едьте. Именно там э есть университеты, где помогут вам продвинуто научиться. А начальным вы научитесь у себя. Если у вас там нечем заняться, есть время, вы можете там пойти туда-сюда. Или можете вообще-то у себя там учиться, а потом уже и работать, в принципе, там самому учиться самообразование, как говорится. И тогда, может быть, и не едьте не немеченном. Но если поедете, то, возможно, откройте реально хорошие, сильные проекты, если вы конкретно хотите этим стать. Почему я ушел с программированием? Я не знал основного программирования, поэтому основные программиру... программирования Поэтому тут нужно только уметь это И все остальное пойдет как попало Потому что именно основное программирование мало кто знает Это как человек, знающий компьютер Именно как коды Там хэштег эм, Дальше там всякое такое в общем тут нужно или быть это делом, куда точка идет до какого-то точки, как геометрия, математика, вместе с физикой, всякое такое. Ну, если честно, там не такой уж сильный пример. Ну, это если вы будете заниматься этим сильно, то вы поймёте, что сначала легче, а потом тяжело будет. Поэтому готовьтесь к этому, если хотите реально стать программистом, Стоит ли идти туда? Как думаете, я вам порекомендую туда или нет? <coughs> Если вы реально вы изучали прям с первого класса, там не знаю, с пятого, то в принципе можно идти, попробовать можно, потому что можно потом после этого, после этих знаний перевестись и с помощью этого вы знаете компьютер два раза больше, чем ваш одногруппинг, с другой группы, там из компьютерных наук перевелись на гуманитарию или другие компьютерные науки, там разных есть то в принципе вы можете быстрее искать информацию потому что именно там вас научат искать информацию а именно какую, как научиться, меня научили вам рассказать в принципе только если вы напишите, можно, ставите лайк так, ну ладно, в принципе продолжаем про программирование для программистов нужно время для усваивания этих навыков. Но после этого пойдет как по маслу. Потому что это самый легкий способ. После него потом будет конкуренция. Там, ну, в общем, у всех этих программистов, потому что они много чего знают. Нужно просто любить компьютер и сразу заниматься этим. И когда время идет, и вы ничем не занимаетесь, и теряете это время, то будете потом сожалеть, потому что программирование можно не терять время, наоборот писать, но можно, конечно, отдыхать, да в принципе, как обычный человек, но если вы реально постараетесь, то два раза вы уже будете отдыхать есть такие у нас люди, которые сразу, бам, уходили потому что все уже раньше сделали, то есть чем раньше начали программирование, тем лучше Там запланировать свой день до, до, до в неделю два раза и больше, там понедельник, пятница, вторник, тогда четверг, четверг, четверг, как-то так, вот на русском непонятно как, в общем, и получится стать программистом, можно зарабатывать, потом говорят, способ есть, то есть вы день учитесь, утро, день, вечер, там делать уроки, а ночью зарабатываете, там, иностранцам, делайте проекты и не спите, поэтому у вас проблем программистам то, что вы к 34 году, годам теряетесь, и вы уже как-то отставите программирование, такая статистика, поэтому, когда вы будете 35-34, то, знаете, пора уже кого-то учить и уже идти собирать деньги, наверное, уже на пенсию, да, как-то быстро уже время проходит, поэтому не теряйте ни минуты, а сразу же приступайте, поэтому подключитесь на канал, у нас есть э, почти похоже на программирование, там инвестиции, <с> тоже полезно, ведь программисты и крипту изучают в конце курса, я так заметил, а я вот сейчас изучаю, поэтому можете сразу изучить мои ролики, и уже все, вам уже, в принципе, четвертый курс уже не нужен, но в принципе диплом нужен, чтобы куда-то там поступить, за границей, это тоже необходимо в нам поехать там реально хороший проект объединиться легче если вы подружитесь туда то будет проект новый на немском языке потом на английском и на вашем родном языке русский вот так как там программистом стать тяжело сначала потом станет легче потом проекты самые тяжелые но в принципе После того, как вы научились навыкам, если вы реально знаете языки разные, если знаете немецкий, английский, вообще легче учить, то программирование вам не составит ни одного труда. Потому что именно программирование на C++, C#, C... хэштег, да, да? Вот, и дальше там Java, всякая такая JavaScript. всем штук, в общем, набирайте в интернете. Ваш университет, университет, какая специальность, 121, 122, всякое такое. И выбираете, какие программы вы хотели бы изучить у них. Они реально мощные, то есть не так просто э, создать игру и все Там реально нужно постараться. Поэтому где душа лежит, выбирайте специальность, проанализируйте, они немножко разные. Вот. И в принципе все одинаково, программирование одно и то же красная специальность. Почему разделили, вы скажете мне. Потому что компьютерные науки и инженерии, программа с обеспечением, это разная штука. Там компьютерные науки сразу физика, а программа программами тройкурс физика, немножко легче. Поэтому программа за обеспечением легче. И все идут именно туда, поэтому порекомендую я вам туда. Там реально легче учат и там реально сдают а компьютерные науки они еще сильнее. Можете, конечно, на магистр потом пойти компьютерные науки. Но если вы хотите себя облегчить жизнь, то нижнюю программу за обеспечение первого курса там до четырех, потом уже магистратуру компьютерные науки, если там по желанию, ну уже можно в принципе все там все изучили. Но если вы хотите прокачать свои навыки и потом пойти Поехать, поехать в другую страну, там тоже заработать, построить карьеру, всякое такое. Возможно, там будет сложно для старта, потом легче будет в начале и пойдет пополам, потому что вы изучили этот язык, как знаете, японский. На японском разговариваете, разговаривать тяжело, но потом уже пойдет. Компания будет вас принимать, уж переводчик, всякое такое, всегда будут вас возить. Поэтому чем раньше начинить, тем лучше. Основные базовые информации я вам дал, если хотите подробнее, то лайк, подписка, пожалуйста.